Так, ну что, друзья, сегодня будет необычный эфир. Пока вы собираетесь, подтягиваетесь, я даю вам такую интригу, о которой, о которой многие знают, но не знают, как ее использовать. Для экспертов особенно важно знать, что такое клиповое мышление. Сегодня этот феномен для психологов уже давно известный, его изучили, и количество информации, которое сегодня очень и очень прям крышку снимает, поднимает, да? крышечка наша кипит от этого количества информации, ее зашкаливает, ее так много, что люди суетятся, отвлекаются над эту информацию бегает из одной, одного курса в другой, если мы говорим про экспертов, помогающих профессий, и те, кто обучается, и те, кто очень много инвестирует в свое обучение, знают, что у нас из одного курса в другой, из одного курса из одного курса в другой мы переходим от бесплатного к платному, особенно ведемся на бесплатные или на дешевые курсы. С одной стороны, это нормально, потому что мы хотим и чтобы подешевле было, и чтобы качественно было. Такое бывает, но очень редко. Сегодня у меня был очень интересный человек, я рада, что есть такие люди. Был на... Сегодня у меня было два человека на бесплатных диагностических консультациях, и я прям завелась, прям, прям завелась. Был специалист по регрессологии. И сегодня мы с вами очень много знаем. И у нас нейро, психолог нейро, там регрессолог нейро. И у нас там очень много направлений. И мы называем себя вот такими вот специалистами, где мы получили дипломы. И это хорошо. Это инструменты, которые помогают людям разобраться с их проблемами. И мы их людей... Этих наших клиентов выводим к тому желаемому результату, который не хотят. И вы мою точку зрения уже знаете, что обманывать людей одноразовыми консультациями – это не экологично. Кому-то это не понравится, но привыкайте к тому, что когда мы в век огромного количества информации продолжаем людей заваливать нашими инструментами, мы умничаем, рассказываем о том, что мы изучили, о том, что мы знаем. На самом деле мы бессовестны, потому что мы людей обманываем. Мы идем из одного курса в другой, и снова учимся, и снова учимся. И у нас страх идти, чтобы собрать программу, программа, которая шаг за шагом, навыки поможете людям простроить, привычки выработать, чтобы человека пристиг к результату. И в этом я буду говорить без конца, потому что я 11 лет уже в онлайн-образовании создала программы здоровья, отношения, деньги, бессознательные всякие там блоки, внутренние конфликты, самогипноз, короче, куча всяких программ, которые... Проверила через себя, применяю и помогаю людям. Почему я сейчас зашла в нишу коучи-психологи? Потому что вижу, сколько качественных, обалденно крутых людей, но они топчутся на месте и продают одноразовые консультации, и учатся где-то, снова учатся, заваливают невероятной информации, и все. Сегодня время наставничества коучинга до результата. Берете любое направление и ведете. Но, чтобы не отвлекаться от того, что, чем, о чем я сегодня вышла в эфир, это клиповое мышление. Почему эксперту важно знать что такое клиповое мышление и как выгодно выйти от конкурентов выйти вперед, и неважно, вы брендовый крутой специалист, опытный, или вы только начинаете, неважно. Если вы сейчас поймете эту фишечку, которую я вам скажу, ну это не фишечка, это я вам скажу просто как психофизиолог, анатомию клипового мышления, откуда оно пришло, я уже сказала, огромное количество информации, и мозг распыляется. Есть такое понятие клиповое мышление. Поищите, погуглите, не поленитесь. Так вот, в нашем мозге есть так называемая ретикулярная формация. Она распределяет всю информацию, которую мы получаем, и отправляет там по нисходящим, нисходящим на все органы и системы. И длина этих нейронных сетей, почему так сегодня модный, особенный акцент на нейропсихологии, нейрокоучинге, сегодня это очень тема звучит. Так вот, скажу вам как психофизиолог, что длина наших нейронных сетей. Знаете, сколько? Кто знает, какая длина наших нейронных сетей? Кто знает? Мы используем свою голову, нам накручивают, скидывают мегабайты информации. Мы ее не можем переварить, и мы распыляемся. Так вот, наш мозг имеет уникальные возможности, и вот это вот это анатомические особенности, и наука давно уже лет... 20, наверное, как нашла это исследование. И у нас миллиарды, десятки миллиардов нейронов. Расстояние наших нейронных сетей, наука доказала, больше миллиона километров. Улавливаете, о чем я? Если эти миллионы километров, если эти провода, так называемые, не заполнены тем, чем вы, чего вы хотите, грамотно, не просто используя коллажи и визуальный канал, да, потому что это в голове у нас, а наше бессознательное — это тело. Простыми словами объясню, я думаю, вы и так знаете, но напомню, лиш, лишним не бывает. И вот эта голова наша с этой ретикулярной формацией, которая распределяет всю полученную информацию по всем органам и системам, программирует наше тело, наше бессознательное, отвечает эта ретикулярная формация за фокус внимания. И вот там, где фокус внимания, там энергия. Все это слышали, все это знают, правда? Так вот, мы это знаем, но мы не используем. И когда у вас грамотно записаны ваши «хочу», не просто рассуждаете бла-бла-бла. У вас эти грамотные, записанные ⁇ хочу ⁇ в настоящем времени, ⁇ вижу ⁇,⁇ слышу ⁇,⁇ ощущаю ⁇ не только визуальный канал, а еще и на слух, и на кинестетику, на ощущения. И их должно быть 300, 400, 500 тысяч и более записанных рукой на бумаге. Тогда вы загружаете свои нейронные сети более миллиона километров. Своими желаниями, своими хотелками, своими ценностями. Но это надо сделать грамотно. Что же на самом деле мы делаем? Мы не умеем использовать свои нейронные сети по назначению. Они загажены чужими желаниями. И если у вас на сегодняшний день 30 до 100 максимум желаний – записанных даже правильно на бумаге, и вы не пополняете, вы рабы. Да, мы рабы. Мы выполняем желания других. Потому что в эти наши миллион, килом, миллион километров нейросетей загружаются тонны, мегабайты информации, которые мы хотим как бы переработать. В итоге мы толком не понимаем, Информации много, мы вываливаем эту информацию. Как говорят, почему ты такой умный и такой бедный, да? Из голой задницей. Почему ты так много знаешь, рассуждаешь, всех учишь, а почему ты там живешь там в какой-то халупе, например. Да? Потому что мозг с его ретикулярной формацией распыляется, и вот это клиповое так называемое мышление с засилием информации просто забивает непонятным чем. Что же важно знать психологу, регрессологу, тарологу, нумерологу и всем помогающим профессиям, преподавателям, врачам, всем людям, которые просто хотят жить счастливо и используя свой мозг по назначению, чтобы душа, а наша душа... Наша личность, у нее есть душа, связана с Богом. Мы рождены по образу и подобию Божьему. Правильно? А чего ж тогда мы не живем, как боги? М? А потому что мы ленивы, и наши миллионы километров нейронных сетей заполнены не своими желаниями и неправильно. А наши миллиарды нейронов просто тупо страдают, и не выполняя мы миссии на этой земле, вы счастливыми. Понимаете, да? Так вот, что же может сделать грамотный специалист, грамотный эксперт? Во-первых, у него у самого должны эти дорожки заполняться, и он просто обязан никому ничего, себе, знать, чего он хочет. Если вы реагируете болезненно на все, что происходит, война, кризис, сейчас ждем 24 августа, нам тут загружают, что будет этот Путлер там посылать там, ракеты, там ядерный шантаж в Запорожской. Россияне живут на своей волне, ну в общем каждый живет на своей волне. Сейчас я не буду про политику, про наши боли, кто выжил. Тот обязан жить и жить счастливо. Особенно эксперты, помогающих профессий. Нефиг вам сидеть и ждать, и сопли жевать. И перемалывать эту без конца информацию. Вы полистайте мою ленты. Сколько там у меня про, про это все. Потом я взяла себя в руки, потому что поняла, что я так заболею, и ни себе, ни людям пользы не будет. А мы избранные Богом. Мы в сухом остатке. И наша задача помогать себе и помогать людям. Война это или какой-то другой кризис, личная, личный кризис человека или масштабный. Кто понимает, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, сердечки или плюсики. А я вам покажу за это пример, как грамотно использовать э, знания про клиповое мышление, как использовать вертикулярную информацию, не распыляться, а направить свою энергию на то, чтобы помочь конкретным людям, выбрать целевую аудиторию, обозначить, что у них болит, обозначить, чего они хотят, чего они, где у них возражения, изучить это все, научиться с ними грамотно коммуницировать, держать фокус записывать свои желания каждый божий день, четко понимать, чего вы хотите. А теперь самое главное. Когда вы знаете сами, чего хотите, конечный результат вашего «хочу». Когда вы это знаете, вы и в консультациях продающих, и в уже платных своих материалах вы будете человека вести, его ретикулярную формацию, его мозг, Правильно, задавая вопросы, чего же человек хочет, чтобы дать ему маячок, чтобы он шел уже к своему счастью, к себе, а не выполнял желание другого. Понимаете? Людям не хрен делать, когда они сидят толпами в соцсетях, когда они кого-то обсуждают, когда они кого-то перемалывают. А те, кто хотят получить энергию от нас, их задача – это реклама, это власти, это государство. Мы для них винтики. Я думаю, вы это понимаете. Вы же все взрослые люди, правильно? Так вот, те, кто хотят получить от нас энергию, те, кто… Ну, сейчас война, например, да? Те, кто сейчас войну эту запустил, они же выполняют свои цели. Они а людские цели. Ну, давайте будем честными. Что, кто-то думает про людей? А людей… Наваливают информацией, которую они заглатывают, потому что у них нет своих целей, нет своих желаний. Будь то Россия, будь то Украина, будь то Европа, те, кто работали, те, кто занимались бизнесом, у них были ответ... была ответственность в работе за людей, за ресурсы. Они попереживали, поплакали, пострадали те, кто выжил и дальше продолжают пахать, себя обеспечивать, семьи и налоги платить. А те, кто сидели, ныли, плакали, те и сейчас, и яд без конца, перемалывают одну и ту же информацию, гоняя. Я тоже такая, как и вы, и тоже переживаю, и очень сильно страдаю. А потом просто беру себя в руки и говорю, если не я, то кто? Мои коллеги, мои эксперты. Так вот, теперь Смотрите. Когда вы сами знаете, чего вы хотите. И вы заполнили этим миллион километров нейронных сетей тем, чем вы, чего вы хотите. У вас есть 300, 500, тысячи и более записанных желаний. Вы каждый божий день, как почистить зубки, записываете еще по 10 плюс-минус. Маленькие, большие, но вы просто записываете, вы тренируете извилины. И вы так дольше живете, вы так дольше молоды, у вас есть ради чего вы живете, и вас сохраняет Господь для чего-то, что вы себе дали пользу и другим. А если мы отключаем себя от Вселенной, потому что ты, миллион километров, повторяю еще раз, то мы являемся мусором, понимаете? Мусором биомассой для тех, кто наш ресурс использует. Нас вызывают на страхи, нас вызывают на все эмоциональные качели. Для чего? для того, чтобы мы не думали и не хотели стать хозяевами своей жизни. Поэтому эксперты, помогающие профессии, это наша с вами святая задача — самим научиться использовать свой мозг, людям дать и вести их с помощью своих инструментов к тому, чего они хотят. И тогда каждый день, какие вы будете давать задания небольшие в своей программе наставничества, я уже сказала, одноразовые консультации — это обман, это вранье. Это обман людей. Не морочьте им головы. Я это прошла уже. И я знаю, что это такое. Когда мне это сказали неделю, я, у меня была рефлексия, я переживала, думаю, господи, что же я делаю? И я, конечно же, делала тренинги, проводила, тренировала у людей навыки, давала разные программы по деньгам, по отношениям, про простройку своего личного стержня, женской программы и так далее, и так далее. Но настолько глубоко, как сейчас, я тогда не осознавала, что я уже делала правильно. Сейчас, когда переполнен интернет мелкими курсами, маленькими какими-то, э, маленькие какие-то, небольшие какие-то продукты, которые не влияют ни на что, какой-то инсайтик, и все, Пока ходил на курсы, зажегся. А потом закончился курс или тренинг, все свалилось. Поэтому задача, ваши инструменты, используйте, какие у людей есть проблемы. Чего они хотят, о чем они мечтают. Выслайте программу до результата и не ленитесь, потому что тот, кто продает одноразовые консультации или, или комплексом, это все равно обман. Это получается, что мы берем деньги, а результат толком людям не даем. Людям нужно дать навыки. А навыки — это регулярные какие-то мелкие действия. Возьмите какую-то тему, например, там, у, у нее или у него не получается коммуницировать с другим по по противоположным полом. Сделайте вы эту программу, этот курс, и научите человека просто на грамотно говорить, разговаривать и выстраивать коммуникации, чтобы она или он могли договориться с ребенком, там, с мужем, с женой там, ну, и так далее. Если у вас... Не получается достигать, вы что-то пробуете, пробуете, у вас не получается, вы ходите на курсы без конца. Это же ну, это не конфликт, это, это патологический перфекционизм. Вы же это понимаете. Значит, пойдите к человеку, который у вас уберет эту боль, этот блок, и который мешает вам делать. Пойдите к тому, где вы научитесь делать регулярные действия. Самодисциплину выработаете. и так далее, и так далее. А что делаем мы? Вместо того, чтобы делать запустить какой-то пошаговый алгоритм в какой-то программе и доработать до конца, мы ищем как бы обойти, мы ищем как бы слинять. А когда у нас недорогой курс, а когда у нас консультация, мы получили, сняли какую-то боль у человека, Фух, от души отошло, человек порадовался, и вы что думаете? Нейронные дорожки-то не простроены, они не перешли в, в трассу. Вы только тропиночку человеку про смогли помочь пройти. Бежал ручеек, и вдруг перестал этот ручеек идти, потому что туда упал камень или какая-то большая ветка. И человек не мог идти, и ручеек не мог бежать, вода остановилась. Вы с помощью практики, с помощью своей практики, допустим, убрали эту боль, человеку стало легче. Ну, это симптоматически, вы убрали легче. А дальше человеку нужно предлагать программу. Программу с навыками, с результатами, чтобы человек сам управлял. Чтобы у него не были костыли, чтобы он сам без костылей ходил. Но это же надо посидеть. Это же надо вложить пару тысяч долларов. Это надо пару месяцев посидеть и поработать. Так я же буду, не буду я этого делать. Я буду продолжать дальше обманывать людей одноразовыми консультациями, тупо делать одно и то же повозмущаюсь там на Новосельскую, еще на кого-то. Но я не буду делать программу. Я не знаю, как ее делать. Так вы не будете получать достойных денег, потому что вы людям не помогаете. Вы убираете веточку с, с ручейка, который бежал. А ручейку надо почистить этот ручеек, увидеть, где исток, куда он входит, чтобы был постоянный поток. То же самое с человеком, понимаете? Вы, делая одноразовые консультации, вы накладываете пластырь. А под пластырем рана не обработана, она гниет, кровь сочится. А вы сделали вид, что вы помогли. Понимаете метафору? Поэтому, когда вы знаете, чего вы хотите сами, у вас мозги загружены вашими желаниями, вы умеете правильно хотеть, вы миллион километров нейронных сетей загружаете сами, то вы и на продающих консультациях, и на платных консультациях, и в программе, Будете людей вести к тому, что он захотел. Да он и сам может пойти. У меня бывают такие клиенты, которые приходят на три месяца в программу, месяц максимум полтора, и потом куда-то пропадают. И я расстраиваюсь, деньги заплатил и нет. Или не заплатила. Потом через полгода, через 9 месяцев появляются, пишут. Машины, квартиры, пароходы, все. А почему? А потому что нейронные сети простроили. Потому что привычки заложили. И дальше человек пошел сам. Ну, не захотел он дальше, не смог. Но я переживаю, что он деньги заплатил, дальше не пошел в программу. Поэтому, когда вы сами умеете правильно и грамотно хотеть, вы и людей будете на консультациях и в своих программах правильно вести. И тогда вот это клиповое мышление вы обойдете, и тогда вы будете вне конкурентной, потому что на консультациях лечим. Была у меня недавно девушка на, на прошлой неделе. И уже в платном коучинге учится у меня. И вспомнили ситуацию. Значит, пришла к ней клиентка, и разбираем эту ситуацию, ее боли. Запрос какой. -то. «Помогите мне убрать программу, что я повторяю мамину историю жизни». «А с чего ты решила?» говорит моя клиентка, психолог, «что у тебя мамина программа». А мне клиент, а мне психолог сказала на консультации, когда я ходила, что ты выполняешь мамину программу, ты повторяешь мамину. Это что за психологи такие? Кто такое говорит? Когда человек к вам обращается, вам нужно уточнить, а как ты конкретно понимаешь, что конкретно у тебя влит? Тебе надо раскопать ситуативно. Они, а давайте налево-направо диагноз, у тебя мамина программа. Она послушала мамина программа. Она пошла к другому психологу. «Уберите меня маминую программу, чтобы я не повторяла маминые ошибки». И только потом раскопали, что у нее с детьми там, проблемы там, ну и так далее. То есть я к чему? Что и психологи бывают разные. Сегодня их много. Поэтому вместо того, чтобы грамотно задавать вопросы, раскапывать боли у людей, предлагать им варианты, мы ходим на Таро, нумерологию еще куда-то, обвешиваемся дипломами и продаем людям консультации. А потому что лень сесть и сделать программу, выбрать конкретную аудиторию, разложить по полочкам их боли. Поэтому клиповое мышление, как можно сегодня грамотному эксперту использовать, чтобы обойти конкурентов. Уже поняли? Правильно хотеть самим, заполнить, повторяю, более чем миллион километров нейронных сетей правильными, грамотными желаниями. Я уже сказала в сегодняшнем видео, как именно это сделать. Не буду повторять. Помочь людям заполнить этот миллион километров. Потом, когда вы выявите, какая боль, вы будете знать, куда человека вести. Потому что вы поможете ему зайти в его будущее. Человек не понимает. Мозги засорены, засорены чужими мечтами, неграмотным использованием мозга. Поэтому, дорогие мои друзья, я рада, что вы их сейчас слушаете, рада, что вы даете обратную связь. Буду вам благодарна за то, что вы будете писать грамотно то, чего вы хотите, заполнять миллионы километров нейронных сетей и жить своей жизнью, чтобы... Не быть рабами чужих желаний. А кто хочет, чтобы я провела с вами консультацию, показала, как это делать более детально, в шапке профиля есть ссылочка. Найдите. Не найдете, вдруг вам там будет трудно найти. Топлинки. топлинки. В шапке профиля есть топлин, Ссылочку нажимаете. Если не найдете, пишите в директ. Миллион километров... И я буду знать, что вы поняли, о чем я. А я приглашу вас на бесплатную консультацию и покажу вам за 30 минут, как грамотно хотеть, чтобы достигать своего. Я уже столько на эфирах давала, но не работает. Только в программах это работает. Вот заходят люди ко мне в программу. Первое, мы пишем желания и цели. Это первое. И учимся каждый божий день дописывать желания. Параллельно выполняем, распаковываем себя, Убираем блоки, учимся понимать клиентов, создаем программы под клиентов, учимся продавать, создавать офферы и так далее. Поэтому, кто хочет, кто созрел, пишите, будем работать. А я вам желаю быть хозяевами своей жизни, не наблюдателями, не рабами. Мы пришли в эту жизнь, в эту жизнь и Бог нас создал по образу и подобию Божьему. И тот, кто выполняет волю других людей, идет на других людей, убивает, уничтожает, насилует, ему это аукнется до седьмого поколения. Но это другой эфир и другие темы. Спасибо вам. Всех вам благ. Хороших выходных.